Что значит профессиональный спорт? Вот есть клубы, вот те же, которые есть люди у них, они их кормят. Для египтян, для многих уже да, два раза в день питание. Это, это уже хорошо. они профессионалы и они уже работают. тоже не профессионалы, да, Собственно да, говоря, они не бесплатно это делают. Все правильно. И не платят за то, да. что они это делают. Но мы опять говоря о качестве все время переходя вот это качество су, очень сузилось количество людей качество ну я помню какое-то время назад когда вот 10 лет назад да у тебя было огромное количество спортсменов и таких на подбор прям да. завидно было да. ребята такие да. и функциональные способности были великолепные ты показывал цифры на концептах фантастические поэтому вот странно как это все так быстро За 10 а 10 вот лет, как... удивительно и... вот наверное можно это так тоже делать. революция да какая ну, может быть я не вникаю в политику но как-то ну там скорее -то, -то... нет это с революцией не связано, это связано больше с политикой внутри, между клубами. Сильные клубы стараются… Вот Выдавите. такой еще интересный момент. Я объясняю этим ребятам, руководству, что понятно, что менеджер клуба, чиф-менеджер, главный, он хотел бы зато... всех выкосить про соперников, ну, понятно, за... я закопать, и я лучший. Это понятно, и можно понять всех менеджеров, но для федерации необходимо несколько сильных клубов. Конкуренция один клуб, это конкуренция. вот сейчас, сейчас ситуация, при которой действительно остался один клуб мощный, остальные в упадке. Вот, вот в и проблема. этот клуб счастлив, что он лучше в Египте. Но ну, да. мало того, что э, качество общее, вот, вот конкуренции нет и упало, уровень, так и уровень вот лучшего клуба спортсмена упал. Конечно. Им не нужно тренироваться. Конечно. Они все равно выйдут. И я тоже это объясняю, пытаюсь, вот сейчас моя главная задача, как я считаю, Олимпийские игры это хорошо, но убедить и создать ситуацию, когда хотя бы еще один, хотя лучше нет. два клуба, поднять их, дать тренера, набрать людей, чтобы появилась да, конкуренция. Обыкновенная вот конкуренция, когда вот, вот да, это вот, ты вспомнила ту восьмерку, да. У меня не было проблем. Они настолько бились в каждом классе у себя внутри, что я просто говорил, вот этот, этот, этот. Они уже были хорошие ребята. Их надо было просто Например, прикатать, для посадить для и чуть-чуть да, да. поднять функцию, функцию, технику. То есть я так понимаю, учу. что сейчас, в принципе, там тоже не совсем легко в плане материала. Там финансово понятно, да, обеспечение хорошее. То есть выполняют все твои там требования, условия, но вот вопрос в материале. А, а вот еще хорошо, да, а вот еще ты вспомнила, хорошо, вот в отличие от той же Украины, не всегда, но, но там, вот я главный тренер, я написал программу, написал план, написал тренировки ежедневные. И у меня на тренировке каждый день присутствует директор федерации. Да. И не дай бог, кто-то не выполняет этот план. Там у них прямо, я говорю, ребята, не надо так жестко наказывать ну, людей. Смотрите, а если они их наказывают, ну, другого-то все равно никого нет, конкуренции нет. Как же они его просто нет, могут наказать? Они и не честер? так спортсменов наказывают. Не, не а то, то, что спортсмены сочкуют, а тренеров. Если тренер вдруг чего-то не выполняет. только сколько помощников у тебя там трениров? Есть какие-то? Да, конечно. Проблем с моторами не было. Нет. Сел и поехал. Это да. Да, это да. Это мечта любого тренера по игре И не нужно выносить, как сейчас все выносятся моторы. Согласен. У меня где-то у меня помощники были по первой сборной два помощника вплотную, один помощник по легкому весу и два еще по резерву. То есть я говорю, вот ты занимаешься юношами, ты занимаешься девушками молодыми. И выращиваем. Ну, ну да, вот набрали, и... мы сделали тесты, отобрали самых крепеньких Пытайтесь и работ. Пытаемся. Взрастить. Да, что получится уже ну, увидим. Подождем, посмотрим. Видеоскоп спортивный видео.